Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас довольно таки неплохие крупные обновления и новости по проекту Axcoin. Сейчас мы их быстренько все рассмотрим, я вам все вкратце расскажу И опять же, как я говорил, монетка растет Сейчас у нее волатильность немного больше стала, потому что появилась новая биржа, довольно таки крупная Здесь ее еще не внесли Здесь стандартные биржи но, тем не менее, она у нас уже есть. Идем дальше. У нас появился очень крупный пул. Называется Ant Pool. Для того, чтобы перейти именно на монету AxeCoin, чтобы добывать, нужно нажимать именно Lab. Нажимаем Lab. Попадаем мы на нашу монетку. Как вы видите, у нас здесь AxCoin. Здесь у нас сразу стратум написан. Копируем, вставляем его в майнер. И, в принципе, как бы на этом все. Здесь у нас ничего сложного в этом нет. Что еще хотел добавить? После таких новостей цена довольно-таки должна сейчас будет пойти вверх. А уже был моментик там, где кто-то решил прям по-крупному закупиться моментально. И купил себе, получается довольно таки неплохое количество монет что случился памп монета аж подлетела до 3 долларов 30 центов как по мне это очень круто в общем нажимаемся на упасительный знак и что мы получаем мы получаем полную инструкцию о том как нам и где скачать кошелек то есть какие кошельки есть какие есть обмены какие там в общем ссылки в принципе, мы имеем полностью всю информацию, поэтому здесь ничего сложного нет. Не знаю, я бы лично использовал, например, официальный стандартный кошелек. Скачал бы кошелек и манил прямо напрямую на этот кошелек. Адрес для майнинга стандартный у нас. Ничего сложного такого нету. Также написано, какое оборудование лучше подойдет. На X11 там Antminer D3, D5 Там довольно-таки неплохие машины Даже на Байкале можно майнить Хотя один момент был, что там Байкалы говорили Они как бы слабоватые такие, плоховатые Но тем не менее Полностью вся информация есть Показано даже, как это все настраивается В плане самого, скажем так Майнера, кошелек, все дела я думаю с этим ничего сложного нет И думаю сейчас Большая часть у нас осталась Это у нас наверное просто инвестора Поэтому идем далее Вот сама биржа Citix Как вы видите Довольно таки большие крупные ордера Стоят на покупку данной монеты То есть люди заинтересованы И постоянно тарятся это говорит о чем? Это говорит о том, что сейчас, да, тут небольшие прыжки были, там, туда-сюда. Но это говорит о том, что монетка наберет свои обороты. И, в принципе, я думаю, скоро она уже прям очень-очень хорошо выстрелит. Как вы можете посмотреть по графику, насколько он уходит конкретно вверх. Да, есть качели небольшие, но, тем не менее, кто-то подслился, кто-то закупился. Пошло-поехало. Конечно же сейчас на общем фоне том что криптовалюта подпросела немного здесь небольшие просадки идут относительно этих валютных пар. То есть а именно эфира и биткоина. Если бы монета стояла бы на уровне с этим USDT, я думаю никаких бы потерь не было, только были бы одни плюсы. Но ну, а так в этих парах волатильность довольно-таки неплохая идет. Как вы можете видеть. Минус 8, минус 10%, а потом получается плюс 17-20. Как бы можно неплохо на этом поднять бабла. Так что еще это даже еще не конец. То есть еще есть время покупать монету. Чтобы реально тариться либо покупать, либо манить. Потому что все идет к тому, что скоро монетка будет стоить не 2 доллара с копеечкой, а там по 3 доллара. А будет она стоить хороших, как минимум 5 или 6. В общем, вот такие вот, ребята, дела. Довольно-таки это на самом деле глобальные новости, что добавилась такая биржа, крупная. Добавился крупный пул, антпул. И это даст свои результаты, это даст свои плоды, это даст хороший рост данному проекту. Также довольно-таки крупная новость, это то, что проект AX выигрывает голосование на бирже MX Exchange, и тем самым занимает первое место, то есть монета будет добавлена на данную платформу, будут торговаться, будут валютные пары, то есть голоса и время, скажем, сообщества не было потрачено зря, тем самым выбились в топ, заняли первое место и, как правило, в ближайшее время монета Акс будет добавлена. Сейчас идет, скажем так, настройка. То есть, и скоро монета будет торговаться. Как по мне, это очень хорошие новости. Так что, я думаю, на фоне данного, скажем, события, криптовалюта возьмется и верха и возьмет довольно-таки неплохие иксы. В общем, следите, ребята, за новостями по данному проекту. Скоро будет много дополнительной информации. Но пока на этом все. Всем удачи, всем профита, всем пока.